Я вас рад приветствовать на своем канале. Зовут меня Владимир. И сегодня я хочу рассказать вам о одном полезном сервисе, который подойдет для тех людей, которые занимаются бизнесом в интернете. То есть они все время проводят в интернете. То есть продвигают какие-то продукты, занимаются инвестициями, на чем-то зарабатывают. Ну, все. Одним словом, вся деятельность происходит в интернете. Давайте перейдем сразу к этому сервису и я объясню вкратце, чем он полезен будет для вас. И какие в нем фишки и тому подобное. Сервис называется BizCollection. Он недавно только открылся. Насколько я знаю, здесь уже огромное количество людей, и они с каждым днем добавляются. Давайте пробежимся по этому сервису. Чем будет он вам полезен? Полезен тем, что в нем собрано более тысячи материалов для онлайн-бизнеса. То есть все в одном месте, все под рукой. Например, вы участвуйте в каком-то проекте, например, сетевой, инвестиционный. вам нужно продвигать, да, например, приглашать людей и тому подобное, все здесь найдется. Вы делаете свои сайты, что-то еще такое, тоже здесь найдете, все сервисы под рукой. Давайте отпустимся вниз, здесь есть краткое видео, можете посмотреть его, Регистра... регистрация, кстати, очень простая ссылочку вы найдете под видео внизу там же будет мое описание о этом сервисе, если вам лень смотреть видео но желательно его досмотреть до конца, оно будет вам полезно сразу оговорюсь сервис платный но это мизерная сумма для для такого сервиса, понимаете, здесь ну, за такие деньги вам они окупятся очень быстро Плюс Здесь еще есть одна такая вещь, как партнерская программа. То есть вы можете пригласить своих друзей в этот сервис. Да? Они вам принесут определенный процент, если проплатят аккаунт. И тем самым они будут приглашать других людей, и вам тоже будет капать какой-то процент. Плюс, когда кто-то проплачивает через вашу реферальную ссылочку, вход в этот сервис деньги моментально приходят на ваш кошелек или яндекс или этого кэш cash. Cash, это платежная система Advance cash очень простая в использовании ссылочку оставлю внизу тоже под видео можете зарегистрироваться можете здесь пройти верификацию можете не, не проходить но желательно пройти потому что сервис очень полезен и здесь можно пополнить э, разными способами, то есть выбирайте, какие хотите пополнения и заносите сюда денежки. Ладненько, давайте пробежимся дальше. Вот смотрите, здесь есть подробное описание, что входит э, словом. Облачное хранение и работа с данными, в виде создания обработка. Ну, все, все, что есть в интернете, какие полезные ресурсы, все собрано в одном месте. То есть вам что-то нужно, вы зашли на этот сервис, посмотрели, какие здесь предоставляются услуги, перешли. Вот, не надо ничего искать и тому подобное. Так, регистрация, как говорил, бесплатная, всего 390 рублей, разовая оплата со всеми бонусами и плюшками. Партнерская программа также пятиуровневая, Почитаете, посмотрите, я тут не буду вникать очень сильно. Здесь отзывы есть, кстати, отзывы не нарисованные все, живые Я сюда зарегистрировался, проплатил аккаунт и очень доволен. Давайте зайдем в личный кабинет. Я покажу вкратце, что, как здесь выглядит. А, ну, ко мне добавился сейчас два человека. По мне, да, один проплатился зелененьким, да, второй еще нет. Но не суть. Я, главное, что людям будет полезен этот сервис. Конечно, мне капает кое-какая копеечка, но я, как говорится, сильный пользы с этого не надеюсь иметь, а думаю, что для моих подписчиков и зрителей моего канала это видео, этот сервис будет полезен. Смотрите, как вы, когда зайдете сюда первый раз в этот сервис, здесь будут кое-какие поля, что вам надо будет заполнить и произвести оплату. Когда произведется оплату, вам предложат скачать PDF со всеми этими сервисами подписаться на рассылку ВКонтакте. Там разберетесь, все здесь очень просто, как говорится. И вот все подразделы. Кстати, смотрите, здесь доходы по партнерке, инструкция и промо. Если будете куда-то продвигать этот сервис по соцсетям, здесь можно скачать картинки, баннера и тому подобное. Ваша реферальная ссылочка будет вот это. да, Реб ссылка написана, моя такая. Ну и что, вот в левом углу, в, лев в левой стороне, не углу, э здесь все разложено. Ну, давайте посмотрим комплектные сервисы. У вас не будет, у вас будет описание, ссылки вы не сможете открыть, пока не проплатите. И вот, посмотрите, все под рукой. Системы управления проектами и тому подобное. С текстом, копирайтинг. Смотрите, сколько всего здоровья при работе за ПК. Даже есть такие вещи. Короче, тут можно неделю сидеть и разбираться, что почему чему и находить для себя полезные сервисы, которые будут вам помогать каждодневно в вашей работе в интернете. Так что, друзья, смотрите, решайте. Я думаю, этот сервис будет полезен для вас. Для кого было видео полезным, интересным, подписывайтесь на мой канал, на нем уже есть 4 видео, можете просмотреть их, они кстати очень полезные, есть и показано как я умножил свои деньги в 50 раз, условно пробежитесь, посмотрите, да? подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, тут будет такой колокольчик выскочивать и будете первыми получать мои выходы новых видео на канале. То есть к вам на почту будет приходить письмо, что я выложу новое видео. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, делитесь мнением. Раскидывайте, делитесь в своих соцсетях в сетях моим видео. А всем остальным и вам, моим зрителям, я желаю крепкого здоровья, успехов во всем и.. Большого вам достатка. До новых встреч. С вами был Владимир.